Всем привет, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Мы продолжаем прохождение Сёгун 2 за симазу и сейчас у нас на очереди сражение с Су Сукемота. Ну, Короче, вы поняли, с кем. А, у нас армии меньше, но, как вы можете понимать, в замке мы имеем огромное преимущество, и потому, скорее всего, армия отступит очень быстро. Ладно, давайте сразимся с ними. В предыдущей серии произошло... Очень фиговое событие, на нас напал Сагара. Ой, Сагара, блин, у него там целый стак войск, тоже придется, к сожалению, отражать атаки очень больно. Но тут один единственный есть плюс, то, что я имею под контролем торговые пути. Плюс один есть такой, что еще я сейчас буду нападать на Бунга, потому что, скорее всего, сегодня разовью и пойду на Бунга, а возможно тогда Сагара сагрится именно на Бунга. Ну а Бунга у меня будет укреплен уже. まずの誉れと度胸を見せてやれご先祖様たちも見ておられる我らの手柄を祝ってくださるに違いない今日の敵は武士の誇りのかけらもない奴らだ癒し生まれで下げすまれながら死ぬ奴らの腐った屍は恥という名の棺桶で葬られるここは実にすごいよな<音> да так мы и сделаем врагу надерем задницу и победим так, тут сразу такой момент. У нас очень ограниченный замок, он даже, по стал поменьше. А, проблема в том, что у него очень много лучников, причем у него есть даже самурая с луками. Это ребята далеко они такие простые. То есть, чтобы их убить, надо будет э, хорошо прям обороняться. И при этом отвести наши элитные части подальше. Типа нашего командующего и самурая всяких здесь тоже назад. Оставляем только именно гарнизонные самураи. Оставляем сигару с яри. И, короче, все. Вы будете обороняться сейчас. Так, а сигару с луками, ну, тоже остаются. Правда, их, я думаю, ненадолго оставлю, пока враг не подойдет не начнет их обстреливать. Потому что придется их отвести. Опа. Вся армия здесь, да? В полном составе он пойдет с одной стороны. Но это для него же хуже, потому что. Соответственно, мы их будем прям жестко месить, когда они взберутся к нам внутрь. Или нет? Это не. А, и у них же по еще. Или нет? Нет подкрепления у Тогда что это такое? Наверное, есть где-то еще армия. Я не помню, сколько там солдат, но тут. Да, тут не вся, наверное, армия. Хотя, ну, я не знаю, там, с один-два отряда, только он куда-то спрятал. Хм, и что мы сидеть так будем всю игру или как? что то он не нападает. <смех> Слушай, чувак, я ж вроде на тебя не нападал. Нет, знаете ли, я хочу, чтобы он на меня напал, даже если он будет стоять всю эту игру. Давай-ка иди-ка сюда, сукин сын, потому что я потом с тобой драться не хочу. Или он, слушайте, специально, может быть, решил так сделать, чтобы, типа, взять отступить потом, потому что понял, что совершил ошибку глупую. Так, идет, идет, идет. Что-то там уже с самурая с луками, да, идут? Самурая с луками. Причем, правда, почему-то по одному отряду он посылает. Вообще какой-то странный товарищ. Давайте, отходите, все, назад. А, так. О, что-то армия у меня, почему-то не выделяется, все. Так, вот так сейчас все станем. Чтобы мы по нам не попадали. Так, вражина идет куда-то. Что происходит, боже мой? Я таких багов в Селугуне сто лет, наверное, не видел. Жесть, ребят. Что происходит? Что он делает? Он теряет своих осигаров с Яри. И он теряет своих лучников. Ну, понятное дело, что они, видимо, сагрились на командующего. Но почему они идут прям целенаправленно на него? Или нет, он не на командующего сагрился? Не-не-не, они сагрились на моих копейщиков, понятно. Отходить. А, он все начал атаковать, наконец-то. Правда почему-то пол армии у него сейчас погибло Непонятно за что вообще Ну не пол армии, ладно Там половина отряда каждого вот этих солдат Давайте назад отходите Назад, назад, назад У него сейчас самураи с луками уже отлетят Прекрасно Минус самураи с луками При этом мои разрядились немножко хорошо Тоже Опа, да он уже сюда даже достреливает. Нифига себе. Не-не-не, это он, видимо, просто в лучников целит твоих, моих. Да. Ну все, подходите, давайте. Сейчас будет драчка. Причем, наверное, придется даже еще один отряд сюда посылать, потому что их слишком много, я смотрю. Ну а здесь мы их встретим, я думаю, нормально будет все. Так, Давайте замковый самурая уже в предвкушении с вами подраться ребята идите сюда а, так давайте-ка отступайте давайте на стены вы тоже на стены и вы тоже на стены причем конечно же уберите свои построения дебильные ну то есть не дебильный который я вам поставил. Просто на все так, вы можете, хотя уже нет, не можете <с> Возвращайтесь обратно Ой, так они уже в настину взбираются Черт возьми Черт возьми, черт возьми Убейте этих лучников, сраных Нет, наверное, не получится убить, отступать Их слишком много, я не хочу лучников терять сейчас В этом сражении Может быть, придется даже самураев задействовать Хотя я в этом не уверен, наверное, нет Воу-воу-воу, куда-куда-куда-куда? Ну-ка, на стены, на стены, я сказал, сукины дети. Так, тут, кстати, надо помочь. Давайте, деритесь. Деритесь-деритесь-деритесь-деритесь. Тут что-то, правда, какое-то мансование начинается. Надо помочь. Давайте, отступайте. Давайте, еще не отступайте, подступайте, наоборот. Да блин, что происходит? Вы драться-то собираетесь, нет? Йо, пернотеатр. Вот это просто великолепный фейл. Эпик фейл. Так, тут хотя бы встали когда надо. Так, тут у меня самураи с яри. давайте подходите. Тут уже солдаты отступили. Тут что-то непонятное происходит до сих пор. Потрясены. Давайте включаем наших самураев с яри. Пускай подерутся немного. Так, все вроде пока отлично, держатся солдаты мои. Здесь моим лучникам достается, ну, что, что еще сказать, достается, ну, значит, заслужили. <с> значит, заслужили, умираете, значит, так и надо. Так, кстати, командующий лучше убегает, а так и надо, не надо, <с> да. Ну, а тут все уже вот ступают, все бегут, бегут, бегите, трусы. Давайте-ка, лучники тоже, под, это, взбирайтесь на ее. Вы не, не хотите ли к нам подняться, а? Командующий может попробовать даже обойти, в принципе Чтобы атаковать отступающих, хотя, нифига. не знаю Вот этих надо отступающих атаковать, они все равно стоят далеко от своих солдат Надо их убивать, наверное. от своих войск точнее, сказать Давайте все сюда Все сюда ну, отлично. Все, этих ребятишек рубаем. Они сломлены, но они уже не вернутся. Не должны вернуться. Их уже столько убили, блин. Да ладно, они еще хотят вернуться. Якобы у них там еще как бы далеко не все плохо, видимо. Нет, все, они отступили. А вот лучники вражеские тут что-то непонятное творят. Они стоят в одной кучке и при этом не отступают пока. Так, ну ладно, фиг с этими лучниками. Мне бы надо их атаковать как-нибудь, давайте-ка выйдем наружу, хотя можно выйти уже, пойти в атаку моим командующим, да, он, в принципе, этим и занимается, обходом уже вражеских позиций. Так, вау, какая интересная, какое интересное построение, кстати, прекрасное построение, оно, в принципе, не позволяет врагам атаковать нас. Кхм так, командующий там уже практически в тылу оказался, сейчас поглядим. Давайте, держите позицию. Такс. Давай-ка сюда. И сюда. Ставим стену копий. И давайте, держите атаку врага. Помогайте замку и Сумраи. А, кстати, а где этот командующий? Он еще что, обходит все? Он не может пройти почему-то. Великолепно. Просто какая-то битва багов сплошных. Что-то... Что за хрень, ребята? Что с этой игрой не так? Это же не первый селб. <с> я же прав. Почему она лагает? Ну, точнее, не... она даже не лагает. Она почему-то... Это баги выдает непонятные глюки. Так, ну тут я смотрю проблему. Я думал, что подойдет командующий второй на помощь. А он вообще где-то хрен знает, где, блин. Просто заморозился. И все, блин. Сказал, я не буду драться, типа, я такой псякой, я драться не люблю. <фиф> так, ну а тут, тут пока моих, да, замковых самураев избивали. Уже вся армия вышла наружу, чтобы повоевать. И тоже тупят, ребята, что за хрень? Давайте идите в атаку, боже мой, что происходит? А, тут зам... Это, короче, мои самураи с катанами затупили, эти затупили тоже... И, короче, просто всеобщее затупление какое-то происходит. О, кстати, как хорошо стрелы летят. Вы продолжаете, ребят, продолжайте. Эффективность есть какая-то. Ну все, лучники побежали. Одни сейчас вторые, третьи, и все побегут. Конечно, устали, а, понятное дело, я вас прекрасно понимаю, но надо добивать их всех. Хорош. Хорош, они все отступают. враги разбиты. Победа за нами. Ну, почему командующий тупил? И он до сих пор тупит. Подожди, продолжить? Что за фигня? А если отступить? А, кстати, отступить нельзя же в крепость. Сражаемся. Ну, это просто какой-то ультиматум, видимо, дал Симадзу. Сказал, я не буду воевать и все. Ну, окей, идем. Ах ты сукин сын. Из-за твоего нехотения мы можем проиграть войну вообще-то. Если ты не знал. У нас проблемы еще все равно остаются. Мы хоть и победили, но... Отдохнете на том свете. Всегда говорю, всегда буду говорить. Так что давайте воюйте. Нам надо самураев нарубать хотя бы. Самураев, я сказал, нарубать надо. Нам прям эти осигары... Ладно, почти поражение. Ну, тут поражением и не пахло. Единственное вот только то, что войска тупили очень сильно. Причем не только у меня, еще и у бота затупили сначала войска там. Один отряд самураев с суками, можно сказать, самоубился. И, конечно, мы потеряли меньше, но мы потеряли достаточно много. Враг полностью был разбит. Но ну, вот это хоть приятная новость. Сегодня нужно сейчас прямо идти атаковать. Потому что у него как раз войск уже очень мало осталось. А у нас тут хоть будет пополнение какое-то через ход. Да, еще и командующий прокачался. А, что мы выбираем? Грамотное управление или... Грамотное, Грамотное управление, конечно же. Нам нужно сейчас равнинные поля. Но потом можно тогда что-нибудь еще будет выбрать. Раз уж у нас там все уже изучено, то что я хотел. Но мой синоби наблюдает очень хорошую картину. То, что Бунга пустой, можно идти. На него путь открыт. Тут к тому же еще, кстати, неофициальная религия сейчас закончится. А сегодня, кстати, да, это христианин. Поэтому надо быстрее его увалить, пока он там еще не успел везде распространить свою религию. Повышаем еще стратега. Повышаем еще, давайте-ка... Хотелось бы Бусидон, но вот знаете, я понимаю, что сейчас у нас будут сплошнее драки и войны. Поэтому надо повышать что-то другое. Но тут, в принципе, все какое-то так себе. Так что, наверное, давайте-ка повесим поэт, наверное. Пускай бусидол будет качаться быстрее. И идем в атаку. Блин, мы же должны дойти. Нет, мы, кстати, наверное, не доходим, да? Совсем прям... Вот совсем капельку. Вот войско хотя бы присоединится к битве. Нет, она не присоединяется, но... Решительная победа, боже мой. <с... <с...> О, ради бога, боже мой, блин. Как это тупо выглядело, ребята. Хочу сказать. Мы ну, Реально, буквально, вот еще бы немножко, мы могли бы и не выиграть здесь. Конечно, ремонтируем. Тут есть иноземный торговый порт, но вот его... Его бы нам уничтожить, на самом деле. Получается, иноземный порт еще и в религию и в христианство кидает. О -о -о -о. Слушайте, а тут вот что, то же самое было бы? А тут его теперь нельзя поставить. Вот в чем прикол. У нас типа уже есть иноземный порт. А, ну понятно. А, но ну вот мне он, честно говоря, как-то вообще не нравится, потому что тут, получается, религия христианства... Религия христианства сколько дает минус? А, ну тут она... Или... Да, она дает минус, но пока просто этот минус не ощущается, потому что у нас его там... Недавно мы заехали, грубо говоря, в квартиру. Поэтому давайте сломаем нахрен этот иноземный порт. Или, может, попользоваться немножко. Я бы, блин, парочку асигару нанял бы и потом бы уничтожил его. Я ж могу нанимать? Да, могу нанимать. Я бы два отряда или три нанял бы и забил бы на этот порт, уничтожил бы его. Потому что отряды-то остаются, насколько я знаю. Так, ну а здесь у нас между Сагарой и мной вообще, в общем-то, никого больше нету. Так что, если он направится на Бунга, то все будет вроде как неплохо. Если он пойдет на Сацуму, то все будет очень плохо. Так что, надеюсь на то, что он пойдет все-таки на Бунга, Потому что тут у меня сидит армия сейчас, еще и подойдет у мне... Подойдут солдаты. Гарнизон у меня тут есть вообще хоть какой-то. Ну, только замковый самурая, так понимаю, да? Только замковый самурая. Так что нужно нанимать будет потом еще теппу. Чтобы нормально прообороняться. Пока что давайте-ка лодку еще одну посылаем на добычу. Тут еще одну лодку посылаем на добычу. И, в общем-то, у нас уже два торговых пути. Строим еще лодки. И давайте, может быть, обсудим с кем-то мир дружба жвачка нет угу. я а ты может быть мир нет ребята зря вы это делаете потому что ну, я с вами сделаю не очень хорошие вещи потом отрублю вашу голову короче и кину ее с собакам пускай ее сожрут собаки ну да это при условии что я сам выживу может быть и я не выживу, так ну ладно пока что вроде все сделал что хотел можно улучшить тут здание, но это бесполезно. Вот мне надо... Знаете, что нужно? Мне надо сейчас трактир, наверное, здесь установить, чтобы народ тут хотя бы не бунтовал. Еще лучше поставить бы здесь храм, но мне надо изучить хотя бы дзен. Может, забить на это пока, да? Давайте дзен изучим. Мне надо сейчас храм здесь установить. И довольство дома плюс один будет вообще прекрасно сейчас. Так как иначе тут народ сбунтуется и, короче, будет полная жопа. Потому что здесь вообще жесткое какое-то недовольство, даже если отменю налоги, даже если я все сделал, что вообще возможно, все равно здесь будет восстание. Я так понимаю, да. Здесь все равно будет восстание. И придется еще, короче. А, ну у меня что-то еще вон войско идет, точно, я забыл, блин. Я думал, уже все войско сидит, там такое жесткое недовольство, думаю, нифига себе. Нет, слава богу, еще можно туда подвести кого-нибудь. Тут, кстати, давайте -ка Кабаю с луками уберем, подведем вот к этой провинции, потому что, как мы видим, здесь рядом Сёни, здесь рядом Сагар. Но у Сагара порта нет, а вот у, <coughs> у Сёни есть, поэтому, чтобы сохранить этот торговый путь, я сейчас подведу сюда еще одну кабаю. С луками, дабы они вдвоем прям нормально так прооборонялись. Так, ну, а эта провинция пускай остается пока с кабаями с луками, или хотя бы тоже можно вывести, да? Ну, наверное, тоже можно вывести, хотя я думаю... У Сёня получается всего один торговый порт. Вот этот на севере. И так что у него только по сути несколько путей. Он может либо на этот напасть, либо на этот. На этот он уже смысла ну, не видит. Так что давайте сюда подведем еще одну кабаю с луками. Будем обороняться здесь. Так, ну а Бунга... Бунга, да, будем короче там нанимать сигару степа. Через ход. Наймем. Так, ну все пока вроде неплохо, да, враги убрались в Асфайаси. И у нас там, короче, есть возможность нанять Тепо. Да. Ой, я не знаю, что делать сейчас, честно говоря. Слушай, мы тут проигрываем сражение, теряя Сацуму. Это, конечно, не ГГ далеко, но, блин, слушайте, а тут идти совсем немного, блин! Если бы я в предыдущий ход, наверное, сделал так, чтобы у меня командующий пошел в атаку, даже несмотря на то, что тут, например, почти бунт, но я бы тут просто оставил бы кого-то, то я бы смог добраться до Хига. Ёб твою мать, серьезно? Так, ну-ка, а если ниндзя объединить сейчас с армией? Может, это даст какой-то бонус там к ходу, не знаю. нет это не дает вообще никакой бонус к передвижению Но, что за хрень серьезно не хватило буквально ход разрабы, вы конечно мудаки просто редкие мудаки ясное дело что они знали о том что я могу сюда прийти вот именно с этим улучшением я не дошел буквально один ход Буквально один шаг даже, какой ход, блин, шагом даже попахивает скорее. Ну, вообще ни один солдат не дойдет. <laughs> Сука. Я бы мог избавиться от Сагары вот прямо сейчас, прямо здесь, но я этого не сделаю. Блин, дерьмо. Ну-ка, Сагар может согласиться на мир? У меня есть Опаньки. Дела поважнее, чем Опаньки. Так что хорошенько подумайте, прежде чем говорить. Опаньки. Опаньки! Сука, он согласится даже стать моим вассалом, он не знает, что я, видимо, вот-вот сейчас подойду к его провинции, ну то есть, мне не хватило дойти буквально шаг. Да, он согласится, давайте я потребую с него тысяч десять, например. Ой, жесть, ребята, вот это, конечно, бред. Вот это, конечно, бред, я такого бреда еще не видел. Я даже не знаю, лучше бы я захватил его, или я вот сейчас попрошу с него деньги, или нет. Потому что смотрите, сколько с него можно попросить. Ну, пять тысяч точно, вот сколько еще он даст мне? 6? Нет, 5 только тысяч. Ну ладно, давай тогда пять тысяч. Окей, я согласен на это. Стать вассалом он согласится. А, ну заложников я тебе давать не буду. Нет, спасибо, чувак. Я в тебя... Я, конечно, готов все твое... Хотя, может, давай-ка заложника тебе дам. А, он, кстати, заложника наоборот как бы не хочет брать, типа, да иди ты нахрен, я, чё? я честный, чувак. Право прохода, может ты дашь мне тогда побольше денег? Ты 6 ты мне дашь, например? Ага, нет, ты да ну нафиг мне твой. Право прохода, давай-ка ты мне дашь просто 5 крессов и все, я согласен на этом. 5 крессов, стать вассалом, мирный договор, торговый блин трендец у меня такого никогда не было чувак, <с> чувак ну ты конечно лох <с> сука вот это конечно бред реально чуваки это такой бред ой блин я чуть не сиранул от страха что я сейчас проиграю ну я в кавычках конечно не сиранул бы я от страха я испугался, что я сейчас могу проиграть. Но тут внезапно враг делает такой фейл. То есть он соглашается на договор, который не имел вообще никакого смысла делать. Он мог бы и продолжать меня атаковать. Я бы проиграл бы, скорее всего, сражение. Мне бы досталась полная жопа в стране. Но я теперь имею еще и провинцию. имею, ну, Хотя, конечно, я не захватил Хига. В этом минус, да. Но зато я получу достаточно много денег. Вассала до определенного времени. Ой, кстати, сигарова. сигару... Нифига, сколько четыре хода? Вы что, шутите? Какие четыре хода? Разрушаем, давайте-ка этот порт к чертям собачим. Нафиг он мне нужен. Так. А... Сейчас тогда я соберу армию свою. У меня теперь денег вообще дофига. Я могу просто, как сказать, на одном пальце вертеть своих врагов. У меня денег дофига, я могу строить дофигища этих рыболовецких суденышек. Идти сейчас добывать деньги с торговых путей. Плюс у меня есть теперь еще и вассал, который будет меня прикрывать. Так что все лучше как нельзя. Вообще просто лучше некуда. Запросить военную Я не помощь, и ка в войну ему. Меня, в гости так, окей. Кстати, он теперь стал моим другом. Хотя, конечно, на войну он не согласен идти, ну ладно. Но мне, в принципе-то, и не надо, чтобы он шел на войну. Я собираюсь сделать так, чтобы Сагара остался в этой провинции. А сам я тут захватил бы полностью Сёня и таким образом обхватил бы вокруг Сагару, чтобы он не мог выходить из-за своего периметра и, соответственно, мешать мне. Потому что он может захватить тоже провинцию, соответственно, становиться больше, а мне это вообще не надо. Фух, реально, это прям очень большая победа, то, что я сейчас добился. То, что враг сделал, это просто прекрасно, ну, то есть Сагара. А Военный порт ставить здесь или нет, но скорее всего нет, потому что смысла уже нет ставить вот эти вот э, строения Сейчас можно поулучшать, соответственно, другие здания Которые мне дают довольство, плюс дают денежки. Доход от торговли, давайте-ка, доход от торговли плюс 4% Ну, в общем-то, да, на этом давайте закончим серию, блин, капец вот это эпичный фейл моего врага, мне дал новые, как сказать, новое дыхание к моему прохождению. Надеюсь вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Веном, всем пока, удачи.